Теперь давайте обучимся, как проводить осмотр. На самом деле есть несколько этапов осмотра. Перед тем, как покупать любой объект, нужно его максимально проверить и осмотреть всеми доступными способами. Первое. Нам нужно посмотреть все документы, которые нам приложил организатор торгов на электронной площадке, на фиторесурсы и так далее. Он прикладывает какие-то отчеты оценщика, возможно фотографии и прочую информацию. То есть это нужно скачать, просмотреть. То есть, первоначально, перед тем, как э, делать подробную проверку, нужно посмотреть, что есть сейчас. Возможно, на этом этапе мы скажем, нет, нам этот объект не нужен. Если на этом этапе объект нам нужен, нам соответственно, нужно сделать следующий тип проверки – это проверка удаленная. Если удаленно нам все подходит, дальше мы дополнительно запрашиваем какую-то информацию у организатора торгов, у конкурсного управляющего, и выезжаем по возможности на сам объект, то есть приходим на место и смотрим. Четыре у нас получилось этапа перед началом, перед покупкой объекта. Мы смотрим документы, которые есть. Второе, проверяем объект удаленно. В следующем видео я объясню, как это сделать. Запрашиваем подробную информацию, в том числе о применении проверяем на объект и так далее. И последний этап, выезжаем на место, уже по факту глазами смотрим, как этот объект подходит ли он нам. И еще, кстати, очень важно что это нужно делать до торгов. Иногда, на первый взгляд, очень выгодные объекты, по факту оказываются очень невыгодные. Поэтому вначале посмотреть, а только потом покупать. Переходите к следующему видео. Начнем с удаленного осмотра.